или ю you, you white? white. <мех> так, ну что? Хлевриван? А? Ага? So, мы тестируем. Это второго оверлочи? Ломаем себе жнецо. Пытаемся зайти в игру. <связь> <связь> <связь> Не, ну если сейчас минут 7 посидим, это нормальная практика, видимо. Потому что... Come on. Команда, да! Да! Дураду! Дураду погнали! Черт, Она поменялась? Ой, я саппорт. Я саппорт. Так. Возьму Анну, наверно. Ох, на бы тап, был вот, на, на тап нажми. Чё я не понимаю. Я, я, я, я знаю, что здесь на тап, я не хочу положить. Там что страшно. здесь происходит? Вот именно что-то В этом мире что-то поменялось. А еще у меня с нихера просто 8 FPS ушло. <laughs> Не понял. Игра загрузит. А, ну да. Ой, тут плохо с отражениями конкретно вообще, чувак. Тут из столба отражения херачит, смотри. Бля, yeah, какой звук! Всех на Б. Всех на бета? Это кто стреляет, я даже не знаю Я не знаю звуков, камон Ох, ё чё такие все быстрые-то? во Чё происходит? сват А, шифт теперь не работает. Да хера, тогда вообще шифт нужен. Он работает. А, он глушает. Он единственный, что здесь глушает. Он ненадолго глушает. Он, типа, Тихон. не оставляется встанье. Мне кажется игра слишком громкая? Уступающая. Ой-ой-ой, Ух ты ж! Так, звук убавлю. Почти ничего не слышу. Можно поменять героя во время игры? Не понял. Там. Um, да. Прикол. Ты что, воберник? Не, да, не, не, я. Я играл в Овер, просто мы обычно играем в загадочную. Что можно героя, да, меня? Да, героя менять. Определенно. Я хочу медали, я не вознагражден ничем. А ты вообще видел эту мину? Ну ка как она вообще выглядит? Нифига не видно ее. Дорада светлая прикинь. Светлая дорада, кстати, я не заметил этого. Оно, оно, И оно... говорит что-то с отражениями не то, они все еще походу. Не, ну, ну разница, конечно, какая-то есть. Да бэта, чё ты хочешь? Я... Я хочу... poison. Хорошо-то шарик летел. А крип передо мной! А где маркин? Я откуда помню. Я, я откуда помню, да. Откуда я... ты можешь откуда помнить помню. и вправду? марки ставить нет сказано круто я откуда помню, помню. помню тактикал визер это непривычно когда Бригитта не истерит слева риса Микасса или projectiles стали мгновенными непривычными. Не, вроде нормально, но Знаешь, не непривычно Они реально мгновенные, чувак Ну, умер а мой лимба Как обычно Close your eyes. Опа, ну, я да вижу Где-то Первый ультимейт хотел больше копиться. У всех, да? Просто, да. Интересно. Спадб! Не, но ну, когда Уаном мгновенный выстрел, это, конечно, классно. Реально классно. Мне радует. Эй, там... Ой, это... Ох, Ох! Ты мать! Хорошо так Крутое копье, мне понравилось. Согласен. Хилы долго тянутся, что-то. Ого, восстанавливайся. Офигеть, копье, это реально шесть какая-то. Очень больно. Два сверху позади. Спамит там. Иду я скажу, куда Р реально, хилы очень долго восстанавливаются. Клянка долгая, просто кошмар. Такое чувство. Давай сбежала. Давай найдено, Давай убита. Класс Я хилер. Я тоже. Только я не понимаю, когда я на тап нажимаю, что вообще происходит. Эээ... Ес. Дамаг. Я не вижу, что я делаю. Или в этом задумка, то, что я не должен отвлекаться. Я не понимаю, что, в чем моя полезность тогда. Там есть хилы, есть твой дамаг Ах, копье есть. Есть. Знаешь, в чем прикол? Ах, да? это а? да не матка, а все копье вам Там опять вдова? Да. Твою мать. Меня взорвали. Так, -то. Блин, блин, блин, блин, копье смерти. Блин, умер все блин. Я умер! Ты говоришь, хилишь, да? Я умер. Нет, ты точно уверен, что ты хилишь? Я хилю. Че мой его не хили. А, ты до макбойва, кстати. У тебя... Ты солдаты солдата? Я хиллер, честно слово. Определенно. Пользы так много тебе. Как обычно. Рео, ведьник! Да, ой ой ой ой ой ой Сзади, давай. Смысл. смысле? Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Ты... Файер-двилл. Там живи Ломай! Опа. Опа. Приперлась. Как удачно прям шифтом-то долбануло! О, да? Блин, офигенно, когда у Анны мгновенный прожектайл. Это прям так классно чувствуется, наконец. Знаешь, что меня Я не чувствую себя инвалидом, прикинь. Куда пошел? Я танк. Ты танк, в смысле? Ты риса, какая риса, заря. Я все в одном. И shift даже, кстати, тоже мгновенный почти. Непривычный капец просто. Аллах, тюрьмах! Я умираю, я умираю, я умираю, я умираю, я умираю, я умираю, умираю, умираю, Твою мать. И где твой умираю, хил? умираю, хилю? умираю, умираю, умираю, умираю, нет хила, человек, блин. Они дохирили! Прикинь, я умер! Хи-хи! Они идут! В смысле, кто это? Кто-то от слева сзади! Я на точку. Я точка. А Ариса убийство машина, машина смерти, я не понял. Вот Ариса? Добро пожаловать! Не, просто Анну не поменяли, да? Почти. Почти. Не, ну в этом мире что-то поменялось. Я согласен. Я подумал, мне игра не записывается. Было бы весело. Я бы сейчас просто да. Был бы немного в шоке. Актива за Да, брукер! Да блин Надо привыкать к мгновенным projectiles Аны, окей? Ой, там, там закидан где? Эври, Хило. чило Кто пришел? А убил кого-то? Мы Боже, рис, храни иди. королеву! Ломай! Кого эти там там сломаю? Всех! Дамагмойва! Я те ультану А, и насрать! И на нам... Дамаг Мойра! Там дамаг по чем мой. Кого-нибудь Ничего не знаю. Да, блин. Риса, чертова умри. Вам, Заря умер! А, я умираю! Кто не стреляет. Ее первая победа! У меня лучше хил, е -е. А, ты меня почти догнал под конец? Ничего себе! Че, хирить начал, да? Забавный! So. Хирить он начал! Ха. На танков дольше ищет, чем на домаке. What the fuck? А, я знаю почему. Ариса! Ага. Ариса! Это просто Ариса. Нам еще две игры. Не, ну так-то надо. Так. Макри. А! В башке! Дай скипнуть. Убивать хочу. За мразь. Какой смысл от моей ешки? Ничего не понимаю. Реально, какой смысл от, э, от флешки теперь? Он что дает вообще? What the fuck? Она теперь работает как граната? Ни хрена себе, это что за пред? Блин, граната Офигенная граната причем Липкая мина какая-то, такое чувство От Того. Ни хрена Она, она, она самоналадящаяся. О, да! Кайф, как, как это классно? Твою мать, не конец. Я убил, я убил. Я не убил. Ах, yeah, yeah, yeah. oh, блин, я промахнулся. Там Сигма убивает. 22. What the fuck? <4K shooters> я убил, я убил. Я уметь. Нет. А, надо, чтобы за нового героя попробовать как-то, наверное. 네? Ага, ага. не да, да. Фига, на чё она такая быстрая? Прилетела, а мне вломило просто. Ухренеть. Ой, мать, с минус улетай. Стоп. Да стоп! Не-не-не успел. Суджорн, я хотел Суджорн побыть. On, Я подумал это солдат, только женская версия, конечно. В принципе, да, так оно и есть. Так, где Саджорн? Что такое Саджорн? Как она? Вот она. Так, смотрим, что это такое. Нихрена себе ты шифтишь, конечно. Что ты делаешь? Элган. Происходит-то вообще, ничего не понимаю Здорово, солдат! Как жизнь? Не живи Надо Приятно это все? Фига, она конечно что Твою мать Погоди, А, это Соджорн Или не Соджорн, а?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 Как ты сложил, Джорн? Так, я слышу войну. Хрена не, по не попасть по фари нормально. Здрасте. Надо что-то новое попробовать. Возьму Эш сломай себе жопу. Плохо это кончится. Опин. О, игра на что. О, колосся! Ч ⁇ -то новое. Колизиум. Колизиум. Колизиум. Может, думаешь, что это Может, колизиум? Тогда вот. Это тоже правильно, как бы. Возьму баби бабиста. Не, ну как бы. Ип. Yep. А, у Фокса нифига, левела-то и нету, особо. У него одна звезда и десятый левел. No diamond, Мало играл. Это чё за режим? Это шо? Это робота толкать. Не оборонять, пока он толкает. Кого? Кого? Чего? What the Ты не помню. Я танк. Я по Танк? Ну я там. Я не верю, что ты танк! Ты точно не танк! А звуки у батисты не поменялись, кстати. Выстрелов. Вот, не знаю, ну может на полтоны где-то, но вряд ли точно да. Че, умирать собрался, я не дам тебе. Так попробуем. Объекты уничтожены! Ты будешь мать! Эх! Не ты! Не дай! Вайпь их! Там прыгает Батист! Надо привязать. Засистил кому-то? Какая МРОГУ? Еман какая махина, конечно! Ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри-ри кино! Не, не та фраза. Извините. Сошил <соединяйство> сама, будучи бесконечным саппортом, в этом грёбаном подборе. Как говорится. Ну, что-то в этой жизни идет не так, когда атакеры ищутся быстрее, чем танки. Мне кажется, в актуальной игре будет совсем по-другому все. По-любому. Чё, <с> я <lakes> Нормально. Наверное. Пререзано. <свеч> <свеч> Это... Батист? Батист? Это Батист. Это машина хила. Десять тысяч. Кстати, у тебя много дамага, я смотрю. Зато я танк. Зато ты танк, Лу. Это так кровь. Сзади здесь, зайдет. Соджион. Ай, Соджон! Где Нрфдыс-то? Это Я его не вижу. Я мертв. Я не увидел Нерфтыс! О чёрта! Робот возвращается. <свес> <свес> так так... О, мы выигрываем или это что, Это как вообще? Ну мы дотолкали да, до, до, до точки. Нам только до конца надо дотолкать. Ам... Алло? Чё? А я вылетел. Алло? Алло? Ты в игре? Да. А я вылетел? Ты тоже в игре? А... Нет? Ам... Ты на месте стоишь? А. А. А. А. А. А. А. А. А. А. О, вот это коннект с Вылетел я или не вылетел? О, oh, join game. А я смогу хотя бы за it или там поменяется, ну... Uh, игра. Um. Ah, как я люблю природу. О, Раймина, Келозия. Я Что наблюдаю другой, за тобой! А. А, понаблюдаем Хотя бы А, <сосвязывая> как, как, как камеру менять? А, на пробел <связывая> Танк! <связывая> танк без ХП Фига у тебя ХП, 450? Реально танковые ХП какие-то Я танк, алло Окей, ты в танках? <смех> а он танк, серьезно? Да, Я ты, думаю, а это придумал. Я шучу, а когда Я, я думаю, это шутка. <смех> <смех> Честная. Охренеть. Вау. <смех> это не шутка. А, я знаю еще почему. Сложнее на найти за танк. Потому что один человек. Роль. Один кандидат, точнее. Come here, dog meat. Никогда не подумаешь, что... дум <смех> <Doom> танк. <смех> ну вот, теперь надо это, понимать, что думает Tank. <смех> Они ползут! Я ползу отсюда О! <small> <small> oh, красава! Эскорт всё загораживай, зараза Это дебафы на дом Обе команды толкают один и тот же груз, но получает разные очки. Мы толкаем его в две разных стороны. What? Ну, мы толкаем к их базе, они толкают к нашей базе. Аааа! Вау! -а. Wow. Это Мариса. Упробована Мариса. А, Варис кстати, это бесконечный патрон. А да ну! А, у нее этот, перегрев. Теперь. Да. Не будет теперь 100 патронных пострелушек. Хотя, блин, и без этого проблем хватает с ней. Не терпеться. От нее точнее. Когда тебе на пол хп прилетает гребаный копье смерти. Метеор шлаг. ГОТА! Чё, она такая огромная-то, по хп своему. Майдмину. Почему, по миниатюре, Соджорн похож на какого-то деда или на Солдата 76? Объясните мне, пожалуйста. Она, это... бабка. Кибербабка. Приехали. Не, ну все таки как тебе Соджорн? Мне бы на нее поиграть? Не, я про этот хотя бы, Прав? если это не особо дало. А там, ну там это немножечко вообще другая игра. Ну хотя бы по действиям, там не знаю, по экшона. То есть какое-то понимание. я заметил это больно хорошо лежишь к сад у нашей команды классные ники конечно сам гай наши у Доктор воксель искренне кто все эти люди особенно такой? Борис, молодец. Да ладно, она пошла. Класс. Так, мне отойти над за водой. Так, снова в камизаку. Надо за солдата... За солдата? За солдата! Я это сейчас хайнун по башке Ига, какой классный автомат! Класс. <связь> Ох ты ж... Блин, я так чувство, либо, либо стрельц разлучился, либо совсем другая игра. Привыкнуть. Он реально по-другому стреляет. Он слишком четко стреляет. Я привык контролить отдачу за него. грёбаный Гребаный танк. О, хер ты танк. Фига себе. А давно ракета дамажит, как мразь. Ну, наверное. Походу поменяли специально. Твою мать. Это было больно. I'm Давно не играл в английский Overwatch. а то если он на японщине не сижу а Ты ж Слушай, а про крики так же работают, кстати. Смотрю. Ха! Ха! Блин, она реально пол хп сносит, как будто это ешка... Прости. Yes. е yeah, как будто это ешка Райна, по домам. У Райна две ешки. Иди, что происходит? Я кого-то убил! Ультай! Oh. А человек ушел, когда я в него стрелял. Че, вдова? Кулаком по башке. Музыка. Ух ты ж журный кусок. Да ну, че вы против меня-то все оба? Нечестно! Ну, Давай, Да вы, Опа. Кусок навоза. И что Он бел. Как дум? Как-то? Как-то да. Не самый удачный танк пока, да? Летел. Три стрелыка. А, ну что ли? Юна! Я слышу. <текрешно> Ты пытался. Смерть в дыре! Куда the ведь ось? Че ты ряд мать нормально залетела эти типа, по башке то уже давно наконец даем <laughs> я пять лет пытался тем вешкой пробить ты не сдох ты, тебя просто за какой заснайпил ты грёбаный рейн на да? доме надо учиться попадать под у что я дома не играл, я не умею на него попадать плохо. Опять зас. Прикинь, украли. Опять украли у меня тебя. Ладно, пора. Это... Какой? Солджорновский. Ты фью недорезок. На что ты надеялся? Э? Ах ты ж мать! Нифига я сейчас в этом. Хорошо. Ворами. Кого то убил? Я не знаю, а кого я убил? О, уберу О, игра. еще есть. Ты ты их видишь как-то? Я маг. Маг воды, блин. Frame и если подкрутил, чтобы все видно было. Так, из-за кого поиграть? Возьму, я. Знашь кого? Возьму-ка я мой. Посмотрю, что она такое вообще. On, Snowball. Run. Run, Snowball, Sorry. <laughs> она умеет подкатывать. Я в ты фигас, и не? Такой идешь, идешь, идёт и к тебе подсаживается. А ты ещё прыгать умеешь после этого? Не говори этого. Причём как мощно прыгает. <coughs> не зря у нее такие ноги большие. Ну, вы же шуметь. Не, а зачем меня хилить, и правда? Хилы это, это ложь. Понял. Че, редлишко теперь не по траектории опять работает, а опять слишком быстро. Да ну не. Вы со своим отсутствием траектории меня напрягаете как -то с скорости почти полета вторая космическая такое чувство уже такое такой нет невозможно там чувак в кустах сидит ему норм о, зарядил они слева морожу она а, дамажит теперь Хотя не можешь больше заморозить да зато могу дамажить а ты тут... а то задихан задихан Кто? Они все-таки заморашиваются, чувак, ультой. Ну, Хотя бы ультой. Все, нева? Все мы. Стоп-де-П. Стоп, Огонь по готовности. Дебил перестанет там на балконе стрелять да, реально слишком красный, он глаза выжигает Кертен собачий Солдат, ты сейчас с башку получишь, дождешься Сдолбал, выходи, уходи оттуда Это не солдат, это саджер. а со А, какая разница? Так же работает абсолютно Кто ползет? Конец. НЕ конец! Ах ты ж, как вы все сдохли! Я живой. А там просто на точке были было два чувака и они вдруг внезапно ушли куда-то. Не, оно просто замедляет. Я на F1 я смотрю. Там сзади зашли. Я Кто посмеял? KUDA SHIAAA God His remain manifest ends This ends now, oppa фан falling down, falling down, falling down. дан -а. <связывая> слева. Он быстрый. Так, давать, Ух Кассе стал поприятнее. Реально стрелять. За Мэй! Чувиха, вали оттуда. По, по, по, по добру, по здоровому. Не уходит. Ах ты ж! Ш... стрелы. Здрасте. Ты их увидел? Не знаю, она как-то скосила, так странно. А чуть-чуть вправо куда-то полетела. Неужели я не одинок? Я не знаю. Тебе просто 144P и 4K. Стань. Или 120. Я сказал 144P? Да. <laughs> герц точнее. 20 Герц, может. Что так больно-то? Ты думаешь изменить ситуацию в лучшую сторону? Я просто думаю, я герой, на котором я умею хотя бы. Саджон какая-то подозрительная, да? И не то что подозрительная, а не надо это понять, что сделать. Я убел, я Саджон это не с первого раза. Понимание. Проека двигающий. Да do... юда, блин. Аааа. Let them up. Let them up. Засвинцуйте их! Нет. У меня почти ульта. А что смысл? Какая ульта? Какая ульта? Какая ульта? Какой смысл? А? Какой смысл? Какая ульта? Все. На этом мы сегодня закончим. что ж. Всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи и Адью! Скоро увидимся на канале Хаксон Фримен. А, и с вами был сам Хаксон Фримен и Ис? Yeah. Ис? Ис? Yes. Окей. Okay. Goodbye.